Здравствуйте, мы будем выполнять задание номер шесть. Подготовка, к... к... подготовка к ОГЭ. И сейчас мы прочитаем с вами задание номер шесть, в котором нас просят. Замените метафорическое слово «увлажнил» в предложении один стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. Кто первый море к нам в поэзию привел и строки увлажнил туманом, и волнами. Итак, какую же замену мы можем здесь произвести? Давайте еще раз прочтем предложение, чтобы лучше его понять. Кто первый море к нам в поэзию привел и строки увлажнил туманом и волнами? Это строчки, конечно, наверное, о Пушкине, который первый привел к нам в поэзию моря, Увлажнил, то есть напоил или наполнил. Вот два синонима, которые мы можем подобрать к слову «увлажнил». И еще одно похожее задание. Замените разговорное слово в предложении 2 стилистически нейтральным. Художник мой портрет рисует и смотрит остро, как чужак. Художник мой портрет рисует смотрит остро, как чужак. Я думаю, вы заметили, что здесь словом разговорным является слово чужак. Как же можно его заменить в предложении вместо чужак? Чужак – это какой человек? Чужак, то есть чужой, чужестранец, иностранец. Вот как можно заменить. Чужой, чужестранец, иностранец. На этом все. До новых встреч, до свидания, всего хорошего.